Всем привет! Сегодня мы начинаем наш цикл, продолжаем наш цикл «Стихи, затронувшие душу». Друзья, подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши сообщения, комментарии. Я буду очень рада, мне очень важна ваша мысль. У каждого в душе свои букеты жизни. Ромашки, васильки и лилии цветут. Тепло родных и нежность самых близких. Дороже нет судьбой отмеренных У каждого в душе царит своя победа. Весенняя копейка или метель метет. Но как бы ни была щедра краса, природа важнее добро Что в сердце эти оживлено. Хорошие люди наивны и сентиментальны. В них сердце любовь заглушает ворчание ума. Обидчика зло забывают они моментально. Им сложно поверить в неискренность, чувство и обман. Хорошие люди в друзьях ошибаются часто, не видя, что с ними не дружат, используя их. Острей ощущают и боль, и гармонию счастья. И знают, есть много несчастных, но нету плохих. Нельзя постоянно в их лучах солнечных греться. Ведь надо, встречая добро, становиться добрым. Хорошие люди всегда улыбаются сердцем. И видят угрюмых прохожих, хороших людей. Друзья, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии. Мне будет очень приятно, если кто-то пришлет свои стихи. Я с вами поделюсь своими мыслями и обязательно прочитаю в своем эфире. Спасибо вам большое за то, что не забываете. Добра вам, счастья, успехов. Подписывайтесь на мой канал. Пишите. Всем пока-пока. Я вас люблю.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 Желаю всем вам здоровья и счастья, успехов. Подписывайтесь на мой канал. Будем дружить. Всем пока-пока. Счастливо.